Черваки поназбирал. Червак, не левак. Да они все там майданутые на голову. Йой, из какого 92-го или 95-го? Я из дизельного. Какого хера воно не закидывает? Я ведь узнаю, а то никто не знает. Ого, а какие болты! То что листы туда чи не? Не, болты не выдермайте. А 200 А ты взял такую шапку? А Кажи, ты то... взял шапку, сука! Девак, давай, вдыхай,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 Я на крыше, бля. Юй, а где я? Ты вехи, движи, юй.